Привет, зрители! Были ли вы перегружены стрессом в последнее время? Например, такой стресс, который все накапливается и накапливается. Готовишься взорваться? Это чувство может быть предупреждающим знаком о надвигающемся психическом или нервном срыве. Это страшный опыт, который делает это невозможным, чтобы вы справлялись и функционировали в своей повседневной жизни. Итак, чтобы помочь вам определить некоторые из этих предупреждений, вот 8 ранних признаков, на которые следует обратить внимание. Во-первых, ты более раздражителен. Вы обнаруживаете, что в последнее время нервничаете из последних сил. Когда вы находитесь на грани нервного срыва, даже такие мелочи, как то, что кто-то немного опоздал или слишком медленная ходьба, может привести вас к краю пропасти. Это может произойти, даже если вы не вспыльчивый человек. Внезапно ты просто не можешь ничего с собой поделать, но испытываешь сильный гнев на всех и вся. Во-вторых, ты беспокоишься обо всем. Неужели ваш разум просто загроможден заботами обо всем на свете? Когда вы близки к психическому срыву, вы можете заметить, что ваше беспокойство сошло с рельсов. Хотя время от времени беспокоиться о чем-то – это нормально. Это становится проблемой, если вы находите, что ты беспокоишься от восхода до заката, или что это влияет на ваши способности делать то, что ты любишь. Это может быстро превратиться в цикл, который выйдет из-под контроля. Номер три. Вы отдаляетесь от друзей и семьи. Когда стресс съедает тебя изнутри, разговор с кем-то, кому вы доверяете – хорошая стратегия самопомощи. Но часто это просто кажется слишком сложным, чтобы тусоваться с кем угодно. Вы можете начать чувствовать, что все, что вы хотите сделать, это убираться подальше от людей и проводить как можно больше времени, как ты можешь один в своей постели. Разговор с другими людьми может заставить вас чувствовать себя измученным, и вы можете продолжать отменять планы, придумывая оправдания, чтобы остаться дома или просто игнорируешь любого, кто пытается с тобой заговорить. Это признак того, что вы достигаете своей критической точки, и изоляция может еще больше усугубить ваши проблемы. Номер 4. Твой аппетит изменился. Чувство сильного стресса может изменить ваш аппетит. Вы замечаете, что забываете поесть, или когда вы едите, что это вызывает у тебя тошноту в животе? Или вы обнаруживаете, что вам это не интересно, и кажется, что все уже не так вкусно, как раньше. Или, с другой стороны, вы можете предаваться перееданию, как способ справиться со стрессом. Вы можете жаждать пищи, которую вы знаете. Это вредно для здоровья больше, чем обычно. В то время как ваши привычки в еде могут иметь серьезные последствия на вашем физическом здоровье. Это также влияет на ваше психическое здоровье. Номер пять. Ты спишь слишком много или слишком мало? Как ты спал в последнее время? У вас есть проблемы с засыпанием или засыпанием? Или, может быть, ты спишь больше, чем обычно? Бессонница – еще один распространенный симптом психического расстройства. Трудности с засыпанием или пробуждением несколько раз ночью – это не только расстраивает, но это также может ухудшить другие ваши симптомы. С другой стороны, слишком много спать, известная как гиперсомния, также может быть проблемой. Несмотря на эти дополнительные часы, вы можете обнаружить, что все еще чувствуете себя вялым. Сон, как и большинство вещей в жизни, нуждается в балансе. Номер 6. Ты находишь это трудным сосредоточиться и запомнить. Заметили ли вы, что вы больше моргаете? Может быть, вы всегда ищете свои ключи и никогда не сможете вспомнить время вашей следующей встречи. Вам тоже трудно сосредоточиться? Вы пытаетесь работать или слушать, как кто-то говорит, но твой разум блуждает. Длительный стресс может повлиять на физическую структуру вашего мозга. Гормон стресса – кортизол, который ваш мозг имеет слишком много за это время, что затрудняет, чтобы вы оставались на вершине своей игры. Если его не остановить, это может усугубить эти проблемы позже. Номер семь. Ты теряешь свою энергию и мотивацию. Когда ты принимаешь все, что не спишь, отказ от еды и чрезмерное беспокойство во внимание, вам может показаться, что вы едете на пустом баке. Вы можете обнаружить, что это становится все труднее и труднее, чтобы найти смысл в том, чтобы что-то делать, что убивает вашу мотивацию. Усталость может помешать вам нормально функционировать, снижение качества вашей жизни. Эта чрезмерная усталость может быть ранним признаком от психического расстройства, причем одного из самых серьезных. И номер восемь. Вам трудно дышать. Вы обнаруживаете, что вам нужно больше отдышаться. Согласно опубликованному в журнал «Респираторной медицины», существует тесная связь между стрессом и, и респираторные симптомы. В периоды сильного стресса, ваше тело пытается подготовиться убежать или бороться за свою жизнь. Этот механизм называется реакцией на бой или бегство иногда может проявляться в виде одышки. Вам может показаться, что вы едва можете отдышаться у души, учащенное дыхание или ощущение стеснения в груди. Конечно, одышка также может быть связана к другим проблемам. Поэтому, если вы находите это проблематичным, лучше всего записаться на прием к врачу. Чувствуя, как твой разум и тело сдаются при всем этом давлении, чрезвычайно жесткое. Однако важно знать, что вы не одиноки, и получить помощь возможно. Запись на прием к врачу или специалист по психическому здоровью. Отличный первый шаг за ваше здоровье, как психическое, так и физическое, вернуться в нужное русло. Точно так же, делая небольшие шаги дома, например, улучшить свои привычки в еде, получение регулярного графика сна и обращение к близким или религиозным лидерам, также может помочь вам в вашем путешествии. Мы надеемся, что вы смогли найти это видео полезным, Дайте нам знать ваши мысли по поводу этого видео в комментариях ниже.